Андрюш, принеси мне яблоко? Ну, мам, сама сходи! Ой, ну вот какой пример ты будешь показывать своему братику, а? Я не хочу братика! А кто у нас такой слябок? Мама, я есть хочу! Ну, иди, положи себе! Че без руки, что ли? Да! <масш> а, мама, а прикинь, я а Заткнись, <масш> на... скрутина только уложила! Скройся, ну хер! Я пойду искупаюсь, подержи его! Аккуратно, держи! Хорошо! Господи. Че, уснул? Да. Так, я на молочку попробую его уложить. Спой что-нибудь. Ты что делаешь? Ему жарко! А Ой, на, ну, подержи не могу больше. Ты видишь, как он тебя любит? Ты же брат, его старший.